Добрый день. Сегодня две маленькие посылки, небольшая распаковка. Так, первая, как обычно, начну с самой маленькой. С своими суперножницами, которые новыми, приходят с пандала. Товар не отслеживал, поэтому не знаю, что, но предполагаю. Да, так я предполагал. Это не пиля заглушки которые будут светиться когда так ну тут, наверное нет батарейки да точно здесь они батаре... а, здесь сейчас я Три батарейки здесь сейчас я сам скручиваю не Нип... крышку не пилю и кстати приходник был это у меня машиной там можно было не только на машине, еще на какой-то... Так... Все. Шишка на месте... Сейчас покажу, как это работает... Куда ты уходишь? Куда ты уходишь? Вот так она красивая заказывал я эти точки на алиэкспрессе стоили 19 рублей мне кажется не дорого. плюс там еще батарейки и три батарейки в каждой так следующие посылочки ништяки сегодня а здесь что-то что-то покорно в попырку и там в коробочке а, это то что я в одном из забыл это смычки я не буду сейчас их показывать я их покажу потом когда тут поджигаем там включаем кнопочку, поджигаем, Это ш... цветочек раскрывается, и под музыку догорают свечи. Да, в принципе, безделушка такая, так себе. Тоже на Алиэкспрессе заказывал, ну, закопить какие-то. Вот ну, это вещь интересная, конечно. Я потом на держание детей, может, подожгу. Посмотрим, как это будет. Гореть. Ну, коробочка вот здесь. Коробочка инструкция. Все здесь есть. Показано, как все будет происходить. Это красиво она будет раскрываться. Такая сегодня распаковка. Да, не о чем, конечно. Ну, то вот эти штуки хорошие. Красиво. Светятся. 19 рублей. Все. Распаковка закончена. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Кстати, Подключайтесь к КПН-сервису, который... у меня ссылка будет в описании, за любую покупку вам будет, будет начисляться кэшбэк, в зависимости от товара и от магазина. На Алиэкспрессе там до 11%, на ГЛБС-7 там или где-то до 10%. Каждый магазин дарит скидку.